Привет всем подписчикам, и зрителям моего канала. Осталось 10 секунд. Лота 410 гривен. Он сейчас продается. Посмотрим, никто ли не поставил ставку. Ну что, 2-1 секунда. Да, лот продан. 4000 гривен. На самом деле это довольно нормальная цена, потому что монета из меди довольно редкая. Как по мне, я думаю, цена у таких монет, скорее всего, будет расти и в будущем, потому что, во-первых, их нет в обороте, их уже из изымают, скажем так, они не чеканятся, а тут э, монета на сторонней заготовке. Я думаю, это довольно, э, довольно хорошая инвестиция. Я сам не поучаствовал, потому что я сейчас в других торгах участвую с другой монетой. Э, но здесь, я думаю, прикольная покупка. Так что я поздравляю продавца и того, кто купил данную монету. Потому что я считаю, что это хорошее, хорошее вложение э, в, такие вот, в такую довольно редкую монету. Вот, так что всем э, спасибо, кто посмотрел, кто следил за этим лотом. И... Подписывайтесь на канал. Всем пока.